Двойка, а за контактный есть. За контактный. Минус, Минус 30. Давайте, давайте, жди. За контакт. За контактно. За контакт есть. За контейнерах Снайпер за контакт. Хороший. Помогите смеляться. мне. Меня подстрелили, Хорош, нужен врач. Ребят, молодцы. Я, бля, фига приехал убиваю. Ну, блядь, ну купательную в голову не попадаю. наверху есть, на втором этаже единица, на втором этаже не лезь на рожон, я возглавляю мы выиграли раунд Хорошо. вражеский агрегат разбит сейчас все занимайте однерочку защитите занимаются. стратегические объекты у них снайперов, гора просто, я не знаю, что они раунд учили, начался все однерочку, все ребята, однерку колен, я на фест стрелку они кидали э. Они идут на один. Один-один. А, а, а, а, а. Так, ну медик, медик уже заходит на ступеньку. Что болит на ступеньку зашел? А инженер, инженер. Один. Медик и инженер на ступеньку. Под вас под тут. Под мостом, два. Меня можно забрать. Сюда, Один или на виспе, или наверху. наверху. Я испыкаю кловию. Помогите. Соберите. Покинул. Команда противника разбита. Так. Миссия выполнена. Два, э, два человека занимаются миссии один через воду Раунд надел Граната пошла! Давай, занимайся, честно. Быстрее, Игру, Бомба взята. А -а -а. бомба Там же еще один. Двое под трубами. Двое под трубами, один на респи. Э -э на пленту один. Один а под пленту. трубами. Один да, а доходите, да, кенши справа, кенши справа, С топором стоит. Нет, нет все бойцы Молодцы, противника все... убиты мы победили Молодцы. двоечку ведем взорвите один, один из объектов и противника и один палец медик дает раунд бомба взята двойку, все двойку. двоечку все двойка. двоечку все двоечку через воду через воду да ну долго вы идете, я пасу на всех силах двоечку, двойку, двоечку ребят, ребят, с меня ко я прострелили я фуловый. Не двигайся, я помогу тебе. Благодарю, да. Эй, блядь, э, балкончик нет. Балкончик да нелегкий. Займите, заметьте, двое ходить, нет. Назад не тянуйтесь. Только вперед. Перед, вперед, вперед, вперед, жмите, жмите. Дай, блядь, дай, блядь. Ставьте плен, ставьте плен, кроти, кроти, кроти, кроти, ставьте плен. Uh, бомба зайдите, установлена все зайдите, все, зайдите, все, все. один остался все мы, мы уничтожили все. отряд врага победа за нами